Здравствуйте, в зоне вещания Юлия Рыж, и я приветствую вас на сайте валимизофиса.ру. Если тебе надоели офисные будни, если ты хочешь покинуть офис и начать наконец-то жить, путешествовать, встречаться с интересными людьми и зарабатывать на любимом деле, то этот сайт именно для тебя. По утрам ты просыпаешься по будильнику? Ты не хочешь выходить из декрета и хочешь показать ребенку весь мир? С надеждой смотришь на календарь и считаешь не до отпуска? Ты давно хочешь послать своего начальника? И начиная со среды ты уже ждешь пятницы? Твоя зарплата кончается в середине месяца? И ты уверена, что достойно лучшего? Я через это уже проходила. Сначала я работала в офисе в турфирме, получала много денег, но работа мне совершенно не нравилась. Потом я попала на первый канал и стала корреспондентом. Моя работа была очень увлекательная, но, к сожалению, на телевидении не платят. А потом со мной случилось самое наилучшее в моей жизни, и я стала мамой. И тогда я поняла, что хочу больше проводить времени со своим ребенком и получать доход. Единственная моя возможность была, это интернет. И сейчас я точно знаю, как как никогда не выходить из декретного отпуска. Если ты хочешь уйти из офиса и начать работать на себя, обязательно подпишись на рассылку, и ты узнаешь пошаговую инструкцию, как зарабатывать на деле с твоей мечты. Долой офисное рабство!